здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня поговорим о том какую астрологическую погоду нам приготовила вселенная на сентябрь 2021 года прежде чем приступить к моему повествованию приглашаю вас в мой телеграм-канал в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из youtube заходите подписывайтесь найдете много полезного в сентябре все медленные планеты в ретроградном движении социальные Юпитер и Сатурн, высшие Уран, Нептун, Плутон. А с 27 сентября в ретроградное движение перейдет Меркурий в знаке Весы. О чем запишу отдельное видео. При ретроградности внешний мир уходит на второй план, а внутренний становится более важным. Как же это может повлиять на нашу жизнь? Прежде всего, обилие ретроградных планет создает путаницу и задержку в делах. Проблемы на государственном уровне, международных отношениях – это наиболее вероятные неприятности. Что заставит многих присмотреть свои взгляды на жизнь и продумать планы на будущее с учетом реалий современного мира. Многие снова пройдут те уроки жизни, которые были не усвоены ранее. Сентябрь – прекрасный период для переоценки ценностей и отношений и своей роли в обществе. В работе и карьере, особенно у тех, кто имеет высокие должности, возникнут препятствия, напомнят о себе прошлые неприятные ситуации. Актуальны финансовые вопросы, которые не были решены в прошлом. В области инноваций в IT-сфере возможны важные перемены. При распределении власти и финансовых потоков глобально повлияет на общество. Крупный бизнес и государственные институты. Может возникнуть кризис, который пойдет на благо, если вы избавитесь от ненужного и сможете начать новую главу жизни. Уважаемые дорогие зрители, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, то, что вызывает тревогу, или же вы хотите понять для себя перспективы максимально эффективно использовать свой натальный потенциал и транзитные планетарные энергии, обращайтесь в контакты на главной странице и под видео. Что бы ни произошло, не впадайте в отчаяние. Астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход. Первая декада сентября относительно спокойная. Венера движется по знаку весы, где имеет статус управления. Посмотрите, пожалуйста, видео на моем YouTube-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Сложный день 2 сентября. Марс в оппозиции с ретро-Нептуном. При этом Черная Луна в соединении с Северным узлом в близнецах. Что может привести к напряженной обстановке на уровне государств вплоть до обострения военных ситуаций, народных восстаний, выяснения отношений между лидерами стран. Нужно понимать что в этот день велик риск столкнуться с неадекватными людьми. Алкоголь может привести к дракам и дорожно-транспортным происшествиям. Перспектива неоправданных потерь физической энергии и энтузиазма предполагает, что неразумно тратить время и силы на новые сферы деятельности или туманные неконкретные проекты. Методы работы могут стать неэффективными или некорректными, что увеличивает вероятность производственных разногласий. Занятия водными видами спорта грозят опасностью, как и поездки на рыбалку, океанские круизы и работа, связанная с газом, нефтью, взрывоопасными или химическими веществами, также медикаментами. 4 сентября. Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном. Благоприятный день. Можно исправить ранее совершенные ошибки, договориться с другими людьми. Если планируете поездки, день подходит. Также успешны будут сделки купли-продажи, решение вопросов по работе, составление планов на будущее. 6 сентября Венера в квадратуре с ретро-Плутоном. День очень напряженный, особенно для партнерских отношений, основой которых является финансовый интерес. Вероятно, нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Перенесите решение важных вопросов на 7 сентября. В этот день Венера в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером. Новолуние в Деве в 3.52 по киевскому времени делает этот день благоприятным. Любая сложная ситуация или конфликт, возникший ранее, можно устранить. Хороший день для юридических дел, оформления союзов, решения вопросов, связанных с высшим образованием и сферой зарубежья. О новолунии 7 сентября будет отдельное видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Вторая декада сентября начинается с ингрессии Венеры в знак Скорпиона. С 11 числа этого месяца где имеет статус изгнания то есть наступает время страстей драм и любовных трагедий до 7 октября период борьбы страданий преодолений запишу отдельное видео по этой теме обязательно посмотрите энергии плутона управителя скорпиона войдут в жизнь каждого человека в той или иной степени Будьте готовы к интригам, провокациям и попыткам манипуляции. Чтобы избежать непоправимого, контролируйте себя. Подозрительность, ревность и мстительность усугубляет существующее положение вещей. Венера отвечает за финансы, а знак Скорпиона связан с чужими деньгами. Это ресурсы банков, партнеров. Вопросы с займами и кредитами можно успешно решить, взять или отдать. Период Венеры в Скорпионе хорош для аналитики, разведки, следствия и выявления истинных причин событий и явлений. Интуиция обостряется, способность к разгадыванию загадок возрастает. Символ Скорпиона — птица Феникс, возрождающаяся из пепла. То есть транзит Венеры по Скорпиону — это период трансформации и... Мы все в, той, в, тех, в этих энергиях будем во второй и в третьей декаде сентября. 14 сентября Солнце в оппозиции с ретро Нептуном на фоне транзита Венеры по Скорпиону в этот день может быть много странного, необъяснимого. Многие люди необъективно оценивают окружающую ситуацию и поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии. Легко стать обманутым или попасть в водоворот интриг. Следует применять медикаменты строго по предписанию врача, особенно избегать алкоголя и других средств, меняющих сознание. С 15 сентября почти на два месяца Марс входит в знак Весы, где имеет статус изгнания. Видео появится на моем YouTube-канале в начале сентября. Здесь Марс в гостях у Венеры, которая в Скорпионе в статусе изгнания. Но это взаимная рецепция по управлению. Поэтому нам всем Вселенная дает шанс найти выход из самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации. В этот период может возникнуть желание выяснить отношения, высказать все претензии партнеру. Многие люди во второй половине сентября столкнутся с искушениями и соблазнами. Исход любой ситуации зависит от осознанного подхода к делам и взаимоотношениям. Вы слышите эту информацию, а значит сможете корректировать свои действия. Хотя вторая половина сентября кризисная и порой будет сложно, требуется Огромная затрата физической и психической силы, чтобы сохранить статус кво. 17 сентября Венера в квадратуре с ретро-Сатурном, а Солнце в гармоничном аспекте с ретро-Плутоном. Болезненные воспоминания способствуют осознанию чего-то очень важного. Тайное становится явным. Происходит раскрытие истины, что дает тяжелую психическую нагрузку, с которой справиться самостоятельно практически невозможно. 20 сентября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером. Один из лучших дней в сентябре, когда можно разобраться во всем с минимальными потрясениями. Воспользуйтесь потенциалом этого дня, если нужно с кем-то договориться, решить вопросы с документами, финансами, партнерскими взаимоотношениями с иностранцами 21 сентября в два часа 55 минут по киевскому времени полнолуние в рыбах подробнее запишу видео по этой теме не забудьте пожалуйста посмотреть 22 сентября в 22 21 по киевскому времени солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак весы то есть наступает Осеннее равноденствие. В этот день Меркурий в квадратуре с ретро-плутоном. Что-то обязательно поменяется, и многие люди чувствуют, что произойдут кардинальные перемены в той или иной сфере жизни в ближайшие дни. От этого мозг усиленно работает, порой сложно справляться с потоком мыслей, информации, обилием контактов и разговоров. Увеличивается вероятность конфликтов, ДТП, столкновений с тяжелыми, сложными людьми. Видео о равноденствии 22 сентября будет на моем канале. Появится ближе к этому астрологическому событию. 23 сентября Венера в оппозиции с ретро-ураном. Неожиданные события, непредсказуемое поведение партнеров заставляет менять планы а также, возможно, что-то придется потерять, от чего-то отказаться. В личных и деловых отношениях появляется много противоречий. Один неверный шаг, неосторожное слово, может осложнить взаимоотношения настолько, что исправлять их будет практически невозможно в будущем. 25 сентября формируется большой воздушный тригон, ретро-Сатурн, Марс, черная луна в близнецах.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 26 сентября Меркурий разворачивается и с 27 сентября входит в фазу ретроградного движения видео запишу 29 сентября Венера в гармоничном аспекте с ретро-нептуном а солнце в трине с ретро-сатурном на фоне сложного сентября день благоприятный можно исправить совершенные ошибки гармонизировать дорогие вам отношения а также все шансы и возможности разжечь страсть в устоявшихся взаимоотношениях, решить финансовые вопросы, конструктивно преобразовать ситуации, которые вас не устраивают. Хороший день для визитов в официальные органы, для разговоров с начальством. 30 сентября Венера в квадратуре с ретро-Юпитером, а ретро-Меркурий в квадратуре с ретро-Плутоном. Завершение сентября достаточно напряженное. Многие темы переходят и в следующий месяц. Не время для построения грандиозных планов или проявления инициативы любого рода. Женено необходимо избегать перегрузки. Завышенные ожидания приводят к разочарованию. Многие люди могут испытывать сомнения в себе или в партнере, в его чувствах и в своих.